Тема сегодня проповеди нашей, о нашем избрании. Дайте, пожалуйста, 1 Петра. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы, Чудный свет. Итак, мы род не, не простой, мы особенный род, мы избранный, мы царские дети, мы священники. Народ святой, люди взяты в удел. Для чего же нас Бог взял в удел и скупил, чтобы, давайте скажем, чтобы возвещать совершенство. Мы должны возвещать совершенство. Эм, дайте, пожалуйста, Евреям 4:3. Написано, что все дела Его были совершены прежде создания мира. Наш Бог все делает, а входим, входим в покой мы уверовавшие, Так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой. Хотя дела Его были совершены еще в начале мира. Прежде начала начале мира Бог все уже сделал. Наш Бог сначала делает, а потом начинает делать. Он сначала делает семья, все там семени сделает, сделает, сделает, все, все, все. А потом начинает делать, и у него точно получается. Наш Бог сначала думает, делает слово, предложение, дело, а потом говорит, поэтому у него глупости не выходит из уст, а у него все мудро. Сначала наш Бог, <coughs> сначала наш Бог пишет откровение, а потом ведет по этому откровению. У него все предусмотрено, он сначала делает, а потом начинает делать. И вот Бог совершил все и почил это в седьмой день. Люди согрешили, испортили его творение, он пришел, отдал сына свое, и когда Иисус Христос совершил все, то он сказал совершилось и Бог поместил людей во Христа Иисуса и во Христе Иисусе омыл оправдал исцелил освободил и воскресил и посадил на небесах все это уже в духовном мире совершено Иисусом Христом совершилось и это все уже все уже сделано и дайте пожалуйста Евреям 10.14. <кхм> и и Ибо Он одним проношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Я так пару слов скажу, а потом мы будем разбирать тему. А что же нам нужно делать? А что нам нужно делать? Нам нужно сердцем веровать в то, что Бог сделал. И устами исповедовать. Когда мы сердцем верим, устами исповедуем, то будет вам, что вы не скажете. Начальник совершитель веры приходит и совершает это. Это я как бы сказал общую схему. Но мы будем двигаться дальше. Почему мы именно избраны исповедовать, ну, исповедовать, там написано, провозглашать, рожать совершенство? Есть два пути, по которым люди идут. Один путь, один путь, это путь эволюции. Эволюция, это когда из чего-то маленького совершается большое, из чего-то несовершенное, сложное, из чего-то простого, ну сложная, мудрая. Так говорит эволюция. И... Но второй закон термодинамики говорит, что все, всякая энергия, она распыляется. Она, она уменьшается. Второй закон термодинамики говорит, что вечного двигателя не может быть, потому что все уменьшается. Второй закон термодинамики, это научный закон, эм... Говорит, что теплая вода не может сделать чуть-чуть горячую горячей. А та горячая станет холоднее. Что все идет к разрушению. Все идет, дом построили к разрушению. Вода горячая станет холоднее. И, и, а эволюция говорит... Что старая курица может малой, молодой помочь, чтобы она на орла чуть было была Друзья, эта теория эволюции, она ничем не подвержена. Представьте себе, сколько должно быть, если это собак и лев получился, сколько полусобак полулев, львов должно быть за миллионы лет, сколько с коровой должен быть мамон получиться, сколько полукоров полумамон, да представляете? Тут вывести какую-то породу, ну, десятки лет выводят. А тут вообще, а теория эволюции. Представьте себе, сколько полобезян, получеловек, сколько с мыши, э, это самое, должна получиться белка. Это сколько должно быть? Миллиарды костей должно быть. Ну, так или нет? Находят зуб почему бы нибудь делать. Она не подтверждена, эта теория. Эта теория. И, но мы... Почему, это все, почему я все говорю? Потому что второй путь, это путь Божий, это путь совершенства. В чем, что, о чем он говорит? Что совершенный Бог сотворил совершенную яблоню, и она рождает совершенные семена, и совершенный Адам берет совершенное семя, ложит в землю, поливает, и это совершенное семя рождает следующую совершенную яблоню. Так или нет? Теория совершенства говорит, что совершенный Бог все делает сам совершенно. Улавливайте? Адама сделал совершенным, он не усовершался. Яблоня совершенно, ну, белка совершенно, пчела совершенно, что все совершенно. И он дал, дает, он Бог альфа и мега, он начал, он все делает, совершенно все делает. Он дает, он дает семья, он дает жизнь этому семени. И когда Адам возделывает, он же возвращает это семья. А без него ничего. Та теория эволюции, что что-то с чего-то получается, а Бог говорит, что он делает все совершенное. Аминь. И вот любая бабушка, она занимается совершенством. Она не грамотная, но она берет семена совершенные, садит и все, что хочет. Хочет собаку завела, вырастила. хочет корову там развела, учат, хочет сад совершенный. Она берет совершенные семена и взращивает совершенных учат, совершенных королей, совершенную морковку, все совершенство. Она работает, она возделывает совершенство. Аминь. А теория эволюции рассказывает сказки и говорит, давайте нам на эти сказки денег. Последняя сказка ⁇ это электронный коллайдер. В Европе сделали. Знаете, сколько, это, сколько сказка стоит? 90, нет, 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов, что говорит, мы электроны будем гонять и будем искать доказательства, как жизнь появилась. Как же она появится, мы будем искать. Не хотят слушать Бога, так? Вот такое. Но давайте мы, мы теперь мы придем к сути эволюции. Но как, как сатана пользуется этой эволюцией? Давайте положим некоторые основания. Знаете, Якова 4.12. Написано ⁇ один законодатель ⁇ Давайте скажем ⁇ один законодатель ⁇ если один законодатель, то он положил законы, и никто эти законы не может поменять. Аминь. Для чего этот народ, Иерусалим, верующие люди, находятся в упорном отступничестве? В чем же их упорное отступничество? Они крепко делятся обманом. В чем этот обман? И не хотят обратиться. В чем этот обман? В чем упорно стоять? Упал Адам. Упал и сидит в кустах. Повар, дам где-то, чтобы Бог не, не знает, где он. Скажи в грехе. Скажи в грязи. Стыдно. Нет, упор. Тот виноват, тот виноват, только не я. Змей виноват, нашли крайнюю, только не пока. Упорное существо Ну, упал, вы видели, Библия говорит, вы видели, чтобы человека упал, что Че лежишь два часа? Это самое, стыдно. 30 лет на ровной дороге, как распластался. Но ну, вы видели таких глупых, упорно такой, быстренько бегом стал, чтобы никто не видел <coughs> если увидели, то быстрее от них убежать. Заблудился, не туда поехал, не туда пошел. Чего стоишь на углу -то три часа? Та вот ну стыдно, ну как? Я же знал дорогу, что задумался, что не туда пошел. Ну как я такой глупый. Вы видели таких глупых? А христиан видели? Что-нибудь сказал, сказал ну или неправильно поступил же? Молитвы нету, да нету Библии нету чтения, да нету. Я виноват. Вы замечали, сколько вы, я смотрите в глаза, упорного ступничестве верили лжи, что вы грязные, что вы плохие, что вы такие и так дальше. Сколько столько в жизни потеряно. века сего быстрее раз побежал раз и побежал одно мгновение кается и пошел дальше ну господи давай помоги мне умыться научи меня как делать я твое имя ношу в дух святый прославь иисуса я отдаюсь тебе Он говорит, помоги мне идет по плоти дал маху помоги я святой именно мне написано помоги и вот то что люди вот люди спотыкаются сказал сделал а потом мучиться и и не имеет дерзновения идти к Богу. И говорит, я такая, я такой. Это вот этот обман, ложь. Давайте еще этот стих прочитаем. Далее, вместе спасибо. И скажем, так говорит Господь, разу упал, не встают. И совратившись с дорогой не возвращается. Для чего этот народ верующий находится в упорном возступничестве? Для чего? Они крепко держатся обмана. И не хотят обратиться. Обратиться до секунды, каяться и все. И оставляя заднее, простирается вперед. Я святой, я любимый. Умножается беззаконие, умножается благодать. Бог не смотрит на плоть, Он смотрит на дух. И Он до ревности любит душу в вот нас. И вот эта теория эволюции, вот я вот, справлюсь, я вас вот, сын пастора, 10 лет, вот думаю, лучше буду и приду в церковь, еще хуже, лучше приду в церковь, еще хуже, лучше еще пить начал, лучше курить начал, лучше драться, развелись с женой, лучше, вот лучше. И когда дошел до ручки, тогда обратился, Бог говорит, зачем вы даете дьяволу, чтобы он не издевался над вами? Однажды я никак не мог покаяться, вот так сделал и упорно вас стою день, два, три, ну как же, я же, Господи, уже покаялся, я же обещал, ну как это у меня получилось, как это, это самоправедность, это гордость, как будто я по плоти буду лучше, так старался, ничего не получается, уже так домусили меня бесов, что Бог говорит, скажи мне, проговорил, скажи мне, мне кайфу, так нет, это покаяние, Скажи мне, каюся, и я возьму твои слова, закрою пасть дьяволу, чтобы он на тобой не издевался. А потом, пока я не пришел. Но когда я сказал каюся, то легче стало, а отпустила. отпустило. А потом пришла благодать, и общение с Богом пришло. И я и, и потом и заплакал, и все. Все исчезло. Крепко держится обмана. Сколько я жизни прошел? Вот так. Не верю, не верю что сам себя простил. Я столько. Мучился. Потом я начал вот так, говорю, господи, там написано, если мы исповедим грехи свои, все, он будучи праведен, верен еще, чтобы кто сомневается, просит наши грехи. И я пришел, сегодня три часа 25 минут, я покаялся в таком-то таком-то проступке, все. Аминь. И все. Я опять сатана, а ты такой, ты такой. три часа 25 минут на углу в кухне, я сказал все, я покаялся, все, я прощен и все, слава тебе за прощение, слава тебе благодарение. И сатана, упорно в нет. Я больше не буду э, это самое, э, тебе время давать. Я буду больше славить Бога, радоваться за то, что мне им было 3 миллиона 528 грехов прощено, а теперь 3 миллиона пятьсот двадцать девять прочтено. Я должен кому больше прощено, буду больше славить. Не буду ни минуты, ни секунды тебе давать, сатана. Я буду общаться с Богом, потому что взирая на Него, общаясь с Ним, я преображаюсь. Общаясь с тобой, под подножки ставить. Что-то делает, душу мучит, идет деградация, идет разрушение. Нет, я не буду упорным в обществе. Аминь. Это хитрые, хитрые дела. Впереди армии сатаны идет один из первых духов, это самооправдание. Это давай сам, давай сам, давай сам, вот такое что-то делает. Это все теория эволюции. Друзья, а вы улавливаете, что такое теория эволюции? Это самоусовершение. Это ты по плоти что-то делаешь, это ты давай, я плоть что-то делаю. Слушай, не трать кумы силы, спускайся на дно сразу. Ничего тебя доброго нету. и вы, А независимо от дел приступай к престолу благодати. И питай дух свой. Питай дух свой. Питай дух свой, и Бог будет питать тебя, питать тебя, и ты видишь, как преображаешься, общаешься с Богом, не, не, не по теории, а по вере, возвещаешь, что я совершенство, что у меня совершенный отец, у меня, у меня совершенный отец, я совершенная семья, у меня совершенная праведность. Лучше, чем это, это броня, которая ничто не пройдет. Я под защитой Бога. Аминь. У меня совершенный надежный доступ к Богу через кровь Иисуса Христа. У меня совершенный учитель, который учит меня, служит, намывает. Аминь. И он меня, он меня доведет до совершенства. Аминь. Христос воскрес. Это я в нем воскрес. Это как якорь закинутый. И у меня Дух Святый, залог. Он меня тянет туда. Я в надежных руках. Аминь. И я не смотрю ни на что. Я смотрю на Бога. И я, как апостолы, что бы они ни творили, то места делили, то там запрещали, то отойди сатана, они много делали ошибку. Но что они самое главное делали? Они смотрели на совершенного. Они ходили совершенным. И так как они смотрели на него, общались с ними, не были в упорном обступничестве, а где-то там я виноват, а, а вот общались с ним, то они превратились в совершенного. Так или нет? А апостолы какие? Тот, выйди, я человек грешный из лодки, да? тот мытор один другой. Люди грешные пришли. Но что они? Они общались со совершенным. И это общение с совершенным преобразило их. Аминь. Итак, если я говорю, что я плоть, если я говорю, что я у порога дома, если я говорю, что я не такой, не такой, никогда таким не будет. Только такой будет таким. Закон можно поменять? Нет. Значит, из такого может быть такой, да? Из такого такой. Значит, с плоти ничего доброго не выйдет. Это свинья в церкви. А вот семя новое, которое я буду кормить, взращать, скоро люди начнут замечать, что этот человек меняется. У него походка меняется. У него речь меняется. У него взгляд меняется. И люди увидят, что вы семья благословенных. Халлелуйя. Давайте воздадим славу Богу. Аминь. Слава Богу. Поэтому крепко утвердитесь духом во внутреннем человеке. И напис, написано, от одним приношением навсегда сделал совершенных освящаемых. Аминь. И поэтому вы навсегда совершенные. Он по природе родил. И дайте еще, пожалуйста, место левит. Мне так хочется, я люблю это место очень. Не хочу, чтобы оно у нас было один из главных левит 11 глава левит 1 глава. там впереди пишется Упало что-то мертвое на печку развалять одежду горшки побить одежду а мыть до вечера нечистые только источники колодец вмещающий воду считается чистым и что прикоснется к трупу их, тот нечист. А только источник остается чистым. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеет, оно чисто. Слушайте, семя, как вы ее не красьте, как вы ее не мажете, оно все равно вылезет таким, как оно есть. Закон ничем не поменяешь, скажите аминь. Если это лилия, она будет белая и блоухать. Хоть вы ее мажете, хоть вы ее чем угодно делаете, все равно вылезет. Она чиста по природе. Воду, как бы вы ни мучили, она все равно будет чиста. И вы рожденные свыше, и вы крещеные духом. И у вас есть источники. И поэтому утром вставайте и говорите, Господи, благодарю, что я в этом болоте, в омуте лилия долин. Благодарю, что я среди этих курей орел. Благодарю, что я твое совершенство. И я сердцем веры, устами исповедую. И я буду стоять в вере. И начальник совершитель веры откроет во мне, откроет во мне сына. И как сад производит свои растения, и земля поселена в нем. Так Бог проявит правду и славу во мне перед всеми народами. Аминь. Хорошо. Давайте мы разберем по Библии, как это... Дайте нам, пожалуйста, Исайя 55, 6, 13. Исайя 55, 16. Пожалуйста, ловите себя на мысли. Только у вас какое-то стеснение – это ложь. Это значит, вы, это, вы не верите в свое совершенство всеми. Значит, вы не верите в любовь Божью. Вы не верите, вы начинаете себя какой то с плотью отодействовать Если плоть что-то проявляется Не советуйтесь этой плотью Не обращайте внимания Коснулись чего-нибудь, Господи, каяться и пошел дальше Живите безумно Как я в одной проповеди сказал Как будто бессовестно по плоти Не обращайте на нее внимания Приходите, кушайте, кушайте, кушайте И вы видите, что внутренний человек Будет меняться, давать вам силу Жить по-другому И вы во Христе Иисусе будете другим Слушайте, здесь описываются два метода, как работать люди. Я уже о них рассказал, теперь мы на слово все еще поставим. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслов свои. И да обратиться к Господу, и Он помиловать Его. И к Богу нашему, и Он много милостив. Слушайте, что Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои, говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, давайте скажем, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне пустым но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песни, и все деревья в поле будут рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарист, вместо крапивы вырастет мир, и это будет во славу Господа. Знамение вечное, несокрушимое. Итак, что Бог говорит? Дайте, пожалуйста, начало опять. Что Бог говорит? Ищите Господа и покайтесь. И обратитесь к Господу. Когда мы обращаемся к Богу, Бог омывает нас и рождает свыше. А что Он дальше говорит? А теперь слушайте, как вам, рожденным свыше, дальше жить. Мои мысли и ваши мысли, как небо выше земли. И ваши пути. Вы привыкли вот так делать что-то. А я совершенно по-другому делаю. И говорит, как вы делаете? Вы привыкли делать дела, Вот бери плод, теория эволюции. Я что-то буду делать, я что-то буду делать. Это так все люди делают. А как я делаю? А я посылаю совершенное слово. И если вы принимаете слово, дайте, пожалуйста, дальше. дальше. И говорит, и оно не возвращается в пустыню, но исполняет то, для чего мне угодно. Так? И смотрите, и что, говорит, и что Библия говорит? Вместо черномника вырастет кипарис. О, Бог будет переделать черновник, а что он посылает? Он посылает семя кипариса. И это семя кипариса не вернется, пока не вырастет кипарис. Дальше что он делает вместо, вместо давайте скажем, вместо крапивы. Вырастет что? Мир. Значит, не крапиву будет модернизировать, не плоть наша будет модернизировать, а он посылает Слово Сына Своего и возвращает Сына. Понятно, какие пути Божьи. А какие пути человеческие? Тренинг такой, тренинг такой. То дело такое, то дело такое. Пока не наступили на ногу. Я видел разные культуры. Когда я жил в Америке, Катрин начался, боже, стреляли, убивали. Это ужас был. Животный мир проявляется. И во многих культурных странах. Плоть, она везде одинакова Ее прихорашивает. А когда у нас приходят какие-то вещи, все делаются одинаково. Единицы правильно поступают. Итак, и Библия говорит, что слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается со тщетного, но исполняет то, что мне угодно. И вы выйдете с весельем, и с миром, и будет руку плескать вам. Давайте мы возьмем э, пример Авраама. Это Авраам отец веры. Это первый верующий человек. Посмотрите, как он. Бог сказал, что у него будут дети. Ну, все знают, как дети делаются. И вот он уже ну, так старался, что Авраам стал дедушка сто лет, а та бабушка 90 лет. Вот теория эволюции привела к этому делу. То есть они, ничего не получилось. И слушайте, Бог говорит, это ваши пути, Авраам. Это ваши пути. А мои пути какие? Я посылаю слово. Авраам, прими слово, так? Прими слово, какое совершенное слово? Авраам, ты кем хочешь быть? Отцом. Э -э -э -хочу быть, э -э хочу быть отцом. Что ты хочешь? хочу иметь детей, хочу быть отцом. А ты Сара, хочу быть матью, хочу иметь детей. Хорошо. Значит, прими совершенство. Прими совершенно мое слово. Авраам, принимает совершенное слово. И вот возьми уже совершенную форму. Это слово не вернется, пока не сделает тебя чем, что ты сказал. Говори, я отец народов. Цари произойдут через моих. Говори, я мать народов. Я мать народов. Что она говорит? Он, они взяли слово совершенно и возвещает совершенство. Он взял слово, возвещает совершенно, совершенный конечный результат. Я отец, у меня есть дети, я отец народу. Цари произведут через моих. Так он говорил. Аминь. Что он делал? Он возвещал совершенство. Для чего Бог избрал Авраама? Это первый верующий. Для того, чтобы он возвещал совершенство не делал, а возвещал. Взял сердцем веровать, а устам и возвещал. И он сердцем верил устам и сказал, что он отец народов. И начальник совершитель веры сделал ему это. как там написано, вы выйдете с весельем, так? Выйдите, и горе будет плескать вам. Как назвали Исаака? Как переводит переводе Исаак? Смех, улыбка. Не может не сбыться Писание. Когда слово приходит, Авраам вышел с веселья, говорит, смех Бог сделал мне, на старости я родила. И называла сына Исаак, улыбка, смех. Итак, что Бог делает? Вместо, давайте скажу, вместо Черновника, кипарист, новое семя, и взрослый, абсолютно новое. Вместо крапивы, мир. И что это? Новое семя, новое слово. И вы приняли Иисуса Христа? Приняли. Это слово. Вы имеете полноту в нем? Имеете. С кем вы отождествляете себя? С плотью или с новым человеком? Если с новым человеком у вас никакого сознания греха. Если маленькое семя лилий упало в землю, эта лилия растет, она может переживать, ой, там терновник, ой, там такой, а такой, а такой. такой. Нет, она радуется, что она будет красотой и благоухами. Друзья, вот поразмыслите. Если в подсознании все-таки, а я такая, а я такая. Если мы бегим ли мы Богу с радостью, бегим ли мы Богу с весельем, как дети говорят, Папа, благодарю тебя. Самое счастье, большое счастье, самое большое счастье, самое большое счастье, что я твое дитя, самое большое счастье, что я родился свыше. Я знаю, что меня ждет. И если мы с сердцем верим, а уста мы исповедуем, говорю, Господи, я верю тебе, я доверяю тебе. Выйти начальник, совершитель веры, совершить дело. Дайте нам, пожалуйста, дайте нам, пожалуйста, еще одно место. Это Исаия. Исаия, Исаия 60 61, 9,11. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя, о Боге Моем. Ибо он облег меня в рызы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту украсил убранство. Ибо как земля производит растения свои, и как сад производит посеянное в нем, так Господь, Бог, проявит правду и славу перед всеми народами. Итак, какое мы семя благосоверное, народы увидят славу, так? И как это будет? Как вот посеяно что-то, так да? ничего нет. И вдруг вылезло с земли. Как сад вот голый, ни листиков, ничего нет. И вдруг расцветы и плоды. Из невидимого происходит видимо. Так? так вот Бог проявит, давайте скажем, так Бог проявит правду и славу перед всеми народами. Но надо сердцем веровать, а устам исповедовать. Дайте, пожалуйста, евреям, э, евреям. Нет, давайте тут еще Исаия 62. Исаия 62, еще там пару стишков, 6-7. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Не умолкайте перед ним, доколе он, давайте скажем, доколе он не восстановит, доколе не сделает Иерусалима славы на земле. И вот усп... Авраам. А теперь дайте, пожалуйста, евреям 10 главу. 10 глава там. Не 14, а какой-то другой стишок там. Посмотрите, Евреям 10. Не-не, еще там дальше. Второй стих, пожалуйста, что он там. Будем твердо держаться исповедание. То будем твердо держаться исповедания, пожалуйста, посмотрите это. Давайте я 23, да? 23, пожалуйста, 10, 23. «И будем держаться исповедания упованию неуклонного, ибо верен обещавший». Авраам три месяца исповедал «Я отец народу, я мать народу, я отец народу и мать». Они сердцем, самое главное, сердцем принять образ. И Бог говорит, чтобы тебе неуклонно держаться, ты смотришь на песок и считай детей. Смотришь на звезды, считай детей, и видь себя отцом, видь себя отцом. И когда ты вот принял это слово, и несешь же, как свечу, несешь же, как беременность, сердце верит, устами исповедуешь, и вдруг, как сад производит растение, и земля поселена в нем, так изнутри что-то пробивается. Аминь. Вот так Бог делает. Ваши пути не мои пути. И это самое, и мои пути, не, не ваши пути. Говорит, я посылаю слово, вы делаете, а я нет. И вы делаете, а у вас ничего не получается, потому что вы законом не можете поменять. А я, законодатель один, я посылаю слово совершенное. И вы принимаете это слово, сердце веры, устами исповедуете, провозглашаете, стоите в вере до тех пор, пока начальник совершитель веры не совершит, И не обращайте внимания на плоть. Аминь. Слушайте, вот так мы приняли спасение. Все мире устами исповедали. Вот так все совершенно. Вот так ты принимаешь исцеление слова. И провозглашаешь, я здоров, я благословен. Я помню, я заболел. Что я пром? Ничего не получилось. Но я знаю, что я исцелен. Я за одну пастора говорю, взял бутылку оливкового масла. пастор, давай помолимся. Вы помолились? Аминь за это масло. Я говорю, Господи, я буду добивать врага вот этим маслом. Я буду исповедовать. Буду только кроме чая, все буду заливать маслом. И я ложку масла, борщ масла, все масло. Я говорю, Господи, во имя Иисуса я здоров. И я этим написано, поможет елеем и буду здоров. И я так взял слово, и я исповедовал, слушайте, пол бутылки я выпил, и исчезла эта болезнь. Вот ты, Бог верен, Он свят, мы сегодня берем. Ты берешь слово, мы берем совершенное слово, здоровье берем, принимаем и проволошаем, что я здоровый. Аминь. Мы принимаем праведность и говорит, я правед. Ты посмотри весь проказе. Он сгребает черепицу, говорит, а я в сердце верю и искупитель мой жил. Аминь. Он мое оправдание, я верю, аминь. И Бог пришел, и не то, что люди ему тыкали, а то, что он верил, показал, все ее тело стало чисто. Аминь. Люди, наверное, смеялись Авраама и Сара, уже, наверное, больные. А он верил в отец народов, и то, что он сердцем верил, принял совершенное слово от а совершенного Бога. И провозглашал совершенство, возвещал, что он совершенный отец, у него совершенные дети. То есть, конечный результат. И стало так. И вот что такая церковь? Мы будем возвещать совершенство. Христос видит рука сухая, говорит, протяни руку. А Бог видит ее совершенно этой рукой. И тот это самое послушался и протянул руку. Он возвестил совершенство. И вот смотри, совершенная рука.